Друзья, всем привет! Отдолжила комнату у Марка и Рената. Они сейчас смотрят кино, поэтому у меня есть возможность поговорить с вами. Есть очень интересная тема, которую, я думаю, стоит с вами обсудить. У меня подписчица в Инстаграме написала мне вопрос. И я посчитала, что этот вопрос достаточно интересен. Можно развить тему, которая будет и вам интересна. Значит, звучит он так. Аня, скажи, пожалуйста, вы ведь поддерживаете связь с кем-то из отеля? Расскажите, кто где живет, работает. На самом деле, действительно, мне есть о чем рассказать. Я поддерживаю связь с некоторыми девочками, кто-то мне за кого-то рассказывает. Сразу хочу сказать, что большая часть, которая проживала в отеле людей, они уехали. Это, наверное, процентов 60-70, все вернулись в Украину. Сентябрь, начало октября, это был такой ну, сентябрь ключевой месяц, когда дети пошли. В школу, и тот, кто не планировал здесь оставаться, не хотел отдавать детей в испанскую школу, вернулся обратно в Украину. Еще всему этому, конечно, послужили истории тех, которые выехали раньше, выехали из отеля, которых распределил Красный Крест в другие села, в другие распределительные центры, и отзывы, к сожалению, были не очень хорошие. То есть вот это вот место, где мы проживали, там вот лично я проживала 8 месяцев. На фоне всех остальных, куда потом перевозили другие семьи, отзывы намного хуже. То есть условия намного хуже, еда намного хуже. Так, ну давайте по порядку. Значит, в этом отеле, в который нас поселили изначально, мы имели право находиться 6 месяцев. Условия были для всех одинаковые. Все подписывали документ с пониманием, что через 6 месяцев мы должны покинуть этот отель, либо переехать туда, куда перевезет Красный Крест. С животными, с собаками, котами находиться в этом отеле нельзя. Когда мы только приехали, было большое количество нас, украинцев. Отель невероятно огромных размеров. И я, когда попала в эту среду, где все свои, и вроде как бы темы одинаковые. И мне, конечно, хотелось с каждым подружиться, пообщаться. Но на каком-то определенном этапе я поняла, что... Многие со своими проблемами, многие такие прям буки-буки были, что даже проходили мимо, не поднимая глаз. Ну, мало ли, конечно, у кого какие ситуации, у всех все по-разному. Я думаю, на ну, чего я буду себя навязывать? И как-то так у нас еще кланово начали делиться группы. Была группа взрослых пенсионеров, они так как-то скучковались, ходили гулять вместе, ездили на экскурсии. Была группа по религиозным интересам, да, туда вот одна категория людей входила, была просто там категория да, молодых, молодежи, ну. Тоже по каким-то интересам. Я для себя сделала такой вот вывод, что я не буду не входить ни в какую группу. Тот, кто хочет общаться со мной, пожалуйста, я с удовольствием буду, но навязывать себя никому не хочу, потому что я человек семейный, я большую часть своей жизни провожу с семьей. для меня семья в любом случае приоритет, поэтому, поэтому мне заводить там какие-то Знакомство в плане там подружки мне сложно потому что трое детей ты всецело на все сто принадлежишь все время своим детям 24 часа в сутки красный крест поперевозил всех из того отеля в котором мы жили да? ну и так нам растянули удовольствие жить в этом прекрасном отеле прекрасно потому что дальше что действительно условия все были идеальны даже выше тех которые мы могли для себя там Предположить, что так нас примут плюсиков очень много тот кто остался вот разговаривала я лично разговаривала с женщиной которая сама из киева у нее здесь две точки она одна из первых пошла по программе красного креста выбрав проживание в семье вот и я с ней лично общалась и она мне рассказала со своей стороны как что все происходило внутри. Значит, я себе задавала всегда вопрос, какой смысл семьям брать к себе украинцев. Мы думали, гадали, может быть, это какие-то там льготы, либо еще что-то. Ну, в общем, информация такая была закрыта. Пока одна из наших знакомых, которая уже здесь много лет проживает, она звонила в Красный Крест, уточняла, о, какие привилегии она получает, взяв к себе украинскую семью. Ей было интересно, потому что у нее большая жилплощадь, и она готова была поделиться там одной из комнат. И Красный Крест сказал, что они оплачивают. Комнату, которую вы предоставляете украинцам в размере, по-моему, это 300 300 евро. 300 чем-то евро они готовы ежемесячно, ежемесячно в течение полугода оплачивать. Все семьи, которые принимают наших украинских людей, это не из хороших побуждений, что вот они такие классные и все готовы там бесплатно предоставлять. Нет, они на этом также зарабатывают деньги. Вот теперь как бы мне стало понятно, потому что я часто задавалась этим вопросом, никто не давал мне нормального ответа. И эта женщина с двумя дочками, одна из первых, выбрала программу Пойти жить в, «Пойти жить в семью. Значит, эта программа рассчитана только на полгода. Попала она в достаточно большую квартиру: 4 комнаты, 3-2 санузла. Хозяин этой квартиры взрослый мужчина, лет 60, как она сказала, проживает один. Есть у него подруга, которая достаточно часто к нему приходила в гости, Работал он таксистом, она говорит, мы крайне редко виделись, потому что как-то так у нас совпадало, то и утром детей в школу отвожу, он на работе, намного раньше, чем мы просыпаемся, вечером мы, когда приходим домой, готовим кушать, он тоже на работе, ну и часто он ездил на дачу, поэтому она говорит, мы крайне редко с ним виделись, вот, вот. Как они вели быт? Вот мне интересно было, я спросила. Раз в две недели они ездили в супермаркет, покупали продукты. Он ездил вместе с ними, он ходил с тележкой, они выбирали для себя те продукты, которые они считали нужным. Она говорит, что ограничений никаких не было. Вот я брала тот кофе, который мне нравится, я выбирала тот сливочное масло, тоже которое мне больше всего понравилось. И на кассе он расплачивался. Все, дома мы готовили, на нашу еду он не претендовал, он ел свою еду. Но спустя 2,5-3 месяца она говорит, в очередной раз мы собираемся в супермаркет. И получается так, что с нами едет его подруга. Она говорит, меня это уже насторожило, я думаю, ну странно. А до этого она как-то все чаще и чаще начала появляться, то ее не было там в течение месяца, вообще мы о ней не знали. А потом как-то все чаще начала появляться. И все время, говорит, какие-то такие взгляды неприятные ощущаю на себе. В итоге в супермаркете говорит, в очередной раз, когда я иду, беру там с полки то кофе, которое я хочу, тот сок, что у меня дети любят. Я складываю все в корзину. У нас с этой корзины достает обратно ставить на полку и говорит: купи. И говорит, купи. А, и говорит, возьми вот это кофе, оно дешевле, возьми это масло, оно дешевле. Он говорит, так существенно начинает экономить. Но что говорит делать мы здесь в гостях поэтому мы соглашаемся на все условия но говорит было неприятно и вот начиная с двух с половиной месяцев вот после два с половиной месяца они жили спокойно и потом каждые последующие вот эти две недели она ходила с ними и они уже выбирали те продукты которые им говорила вот вот подруга хозяина выбирать она говорит ну, напрягало это, очень много продуктов было невкусных. Сам таксист был очень разговорчивый, все время он так старался отмалчиваться, ну и, и барьер, конечно, языковой в любом случае был. Она говорит, что я считала, что он нам должен больше помогать, хотя бы возить детей в школу, школа была достаточно далеко. Она говорит, ну он же таксист, он мог возить моих детей в школу, но это вот я дословно цитирую ее слова. Почему она так говорила? Потому что многие, которые попадали тоже в семьи, там была такая функция, да, многие занимались детьми украинскими, многие испанские семьи сами отвозили в школу, сами забирали, там какие-то кружки записывали, то есть окружили максимальной заботой, да, были такие семьи, но так как она попала, я думаю, к одному одинокому, можно так сказать, холостяку, ему, ну, сто лет не надо было заниматься ее детьми, по сути. Это так, по желанию. Вот. И когда 5 месяцев прошло, им оставался еще один месяц в этой программе. Она говорит, мы вечером приходим домой. Одна из дочерей, она более или менее так уже знала испанский, ну, по крайней мере, уже понимала, о чем речь. Он позвал эту девочку и говорит, мне надо с тобой поговорить, и хочу, чтобы ты маме своей сказала. И он ей говорит, что вот у вас есть сейчас час времени собрать все вещи, и я вас отвезу обратно в Красный Крест. Без всяких объяснений на этом. Она говорит, мы офигели. Это мягко сказано, что... Так, сейчас сделаю. тише. Говорит, время-то вечернее. И нам такое сообщают. У нас даже и в мыслях не было, что с нами могут так поступить, как с собачками. Она говорит, я когда это услышала от дочки. Ну что ж, она говорит, я начала так судорожно сбрасывать все вещи в чемоданы. Он с таким каменным лицом помог нам их вынести, погрузил в машину, привез в Красный Крест. Это было уже где-то 9 часов вечера. Красный Крест, напомню, работает круглосуточно, всегда кто-то есть на дежурстве, принимает в любое время дня и ночи. И ну, Красный Крест их снова заселил в, одну, в один из номеров. И она говорит, что мы с ним не общались, ничего, какие-то вещи там говорит, я даже забыла взять и. Думаю, потом приеду, немножко остыну от всего этого, и потом приеду заберу эти вещи. Говорит, я через неделю позвонила ему, говорю, можно я приеду? Там я кое-какие вещи не успела забрать. Он говорит, надо ко мне приезжать, я сам тебе привезу все в отель. Вот. И она говорит, что было ощущение, что тобой как собачкой попользовались, поигрались и выкинули. Очень, очень неприятно. Это первая история. Значит, следующая история девочки, которая Попала в семью, не в одну, она была уже в трех семьях. Значит, в первой семье она пожила девочка молодая, ей, по-моему, там до 25 лет, ребенок маленький, 2 годика. И она попала в одну семью, у нее вообще история очень интересная. Вся покрыта тайнами, через две недели эта семья ее привезла обратно. Далее она тоже согласилась на очередную семью, и ей снова подобрали семью. Она писала в общем чате, что очень хорошая семья попалась, что такая забота максимальная. Через месяц ее возвращают. И третий раз, когда ей подобрали семью, она присылала даже фотографии, показывала, что очень обеспеченная семья, показывала, в каких условиях она живет, что семья имеет прислугу, которая приходит, убирает, готовит у них. Маленький ребенок почти одинакового возраста с ее ребенком. Она была в восторге. Вот каждый день она писала, что эта семья для нее что-то делает. То повезли ее, одели, купили ей классные вещи. Потом одели обули ребенка. Сделали ей полностью весь рот. Сделали ей, отремонтировали все зубы. И она говорит, что, ребята, вот видите, как бывает. да? У меня опыт уже был, две семьи, да, всякое было. И вот наконец-то мне повезло. Поэтому не бойтесь, пожалуйста программу переселения в семью, идите, и вам тоже обязательно повезет Вот, и потом проходит буквально там, полтора месяца, месяц, наверное, тоже не, не, месяц либо меньше, и она оказывается снова в отеле. Ну и тут уже вопрос, почему? Какая-то закономерность, какая-то цикличность. Мне, допустим, непонятно. Я уже, вот меня самой интерес... Распирала, я думаю, подойду, спрошу напрямую. И я ей говорю, почему? Почему снова? Какова на этот раз была причина? На что она немножко смутилась, что я так прям в лоб ей этот вопрос задала. Но я думаю, она просто уже задолбалась отмахиваться, потому что все спрашивали один и тот же вопрос. И она сказала, что причина была в ребенке ее. Он ночью плохо спит, все время капризничает, кричит. Она говорит: а мне ночью сложно очень к нему подниматься, я иногда забиваю, просто там сплю. Вот. И их очень сильно напрягал крик ребенка, их ребенок не высыпался. Но. Мне кажется, здесь есть какая-то доля лукавства, потому что все маленькие дети ночью, ну чаще всего, да, большая часть просыпается, мы все равно, мамы подходим там один раз к ребенку так точно за ночь. И бывает такое, что что-то и приснится, нужно, конечно, и полежать рядом с ребенком, успокоить, но ну, как-то очень сомнительная такая версия. Для себя у меня была версия немножко другая. Она девочка красивая. Ну вот точно, если она сделает макияж, накрасится, то это просто вот супермодель. У нее красивая фигура, она молодая. И мне кажется, что, возможно, может быть, какое-то ее поведение послужило ревности. Но это я так предположила, потому что... Испанцы, я еще раз напомню, достаточно красивые мужчины. А женщины, я не могу сказать, что они некрасивые, но они на нашем фоне, они такие грубые, у них достаточно грубые черты лица. И вот мне кажется, что все-таки что-то вот в этом направлении есть. Но на самом деле причину никто не знает и не узнает. Вот сейчас эту девочку отправили в один из монастырей, потому что она... Писала сообщение в общий чат и говорила, что очень ужасно: э, все плохо, вокруг одни кресты я попала в какую-то секту. И сейчас вот хочу заметить один такой момент: что один и тот же человек, находясь в одном и том же месте, да, может рассказать об этом месте совершенно разные вещи: одному будет нравиться, а другому будет не нравиться. Летом в этот монастырь вывезли группу взрослых женщин такого же пенсионного возраста, с нашего отеля, и их всех перевезли в этот монастырь. И они, я помню, очень восторгались этим местом, они показывали фотографии, что очень красиво, зелено, горы очень хорошо кормят, ну кормят как, там не было на выбор, да, ты что хочешь, что берешь, но монашки говорят, очень хорошо готовят, с такой любовью, все очень вкусно и помогают убираться. Они сказали, мы вообще реально кайфуем, мы не хотим отсюда никуда уезжать. И спустя вот три месяца вот эта девочка с ребенком попадает в этот монастырь. Мне почему-то кажется, что... Социальный ее работник с Красного Креста не просто так ее туда отправила. Она говорит: помогите мне сбежать, здесь просто невыносимо вокруг меня одни бабки, одни кресты кормят ужасно. Я вообще ничего не хочу, где оказалась, я как какой-то в тюрьме, везде решетки, ну и так далее. Я могу предположить, что ей сложно с взрослым поколением. Наши взрослые. Женщины очень часто любят получать, поучать молодых, она молодая такая, достаточно резкая, поэтому, думаю, ей это не нравится. Вот, вот этот вот диссонанс, но ну, это кто-то реально поиздевался над ней. Еще одна достоверная история, с семьей, с которой я общаюсь, мама и двое деток, девочка и сын, сын такого возраста, как Марк и Ренат, они хорошо очень дружили, но ну, попали они в семью, где-то 60 километров, а нет, не 60, где-то под Мадридом недалеко, потому что в центр она говорила ей минут 30, наверное, ехать. Большой дом, трехэтажный один этаж полностью наш. вот И вот тоже видно, разные есть программы, или как ты договоришься со своим социальным работником. То есть вообще рекомендую с социальными работниками дружить, потому что тоже вот многие плюются на них социальных работниках, а другие на того же социального работника говорят, что он наоборот нам так помог, так помог. Поэтому, знаете, ну выводы делать каждому из вас, но лучше дружить, что-либо там доказывать, спорить, но ну, не иметь никакого смысла, потому что мы все равно не на, своих, не на своей территории, и ну, пока ты под их опекой, ты должен им подчиняться, поэтому как-то старайся уже обходить там острые углы и будь хитрей, но ни в коем случае нельзя ссориться и конфликтовать, как многие это делали. Она говорит, у нас семья, Три человека, девочка, ребенок такого же возраста, как мой сын, говорит, они очень хорошо коммуницируют. Говорит, уже у ребенок ее хорошо знает испанский, уже хорошо разговаривает за счет того, что постоянный контакт с другим ребенком. Она, говорит, я уже что-то начинаю там понимать, откладывается. Семья, в принципе, говорит, нормальная, скромная. Это праздники, говорит, мы собираемся все за одним столом, никто нам ничего не навязывает. Ну, говорит, мне нравится. И. Помимо всего этого, Красный Крест выделяет ей ежемесячно сумму на троих, то есть на нее, на взрослую, на дочку, дочке 15 лет и сыну 8 лет, выделяет 600, 700, 600 с чем-то евро на продукты питания. Но я считаю, что это очень-очень хорошая сумма. Она говорит, я довольна. Я не знаю, сколько я здесь продержусь. Там полгода, ну значит полгода, но он говорит, я очень довольна, мне нравится. Дискомфорт у всех есть одинаковый, что все-таки чужие люди, но привыкаешь, ничего страшного. Еще одна группа, которая ранее, еще, наверное, в начале, э, в начале лета, которые хотели жить в квартире, и чтобы эту квартиру ему оплачивал Красный крест, но так как в Мадриде найти квартиру нереально ну, вернее реально найти да но никто не хочет сотрудничать с красным крестом потому что я уже говорила если у тебя есть дети а тут практически каждый второй с ребенком если ты не сможешь платить то выселить тебя не смогут поэтому красный крест предлагал какое-то там рекомендательное письмо вроде как какая-то Бумажка, которая должна была произвести впечатление на испанцев, но все испанцы просто шарахались с этой бумажкой. Он по сути не имела, от этой бумажки она по сути не имела никакой юридической силы. И когда слышали Красный Крест в Мадриде, то все сразу. Никто не хотел связываться, потому что, ну, полгода, да, Красный Крест оплачивает, а потом по истечению полгода Красный Крест говорит, программа закончилась, человек остается в квартире, и, соответственно, хозяин никогда в жизни не выгонит эту семью на улицу, он не имеет права по закону, потому что есть несовершеннолетние дети. Вот, и многие начали искать возле моря квартиры, и действительно, цены... Те цены которые здесь в мадриде да они просто но ну, никак не вписывались в тот бюджет который предлагал красный крест а вот именно возле моря там за 300 евро ты мог снять там однокомнатную квартиру если ты один с ребенком но однокомнатная квартира это гостиная полноценная кухня еще комната то есть ты нормально мозг один с ребенком или один с двумя детьми поместиться все комфортно и там направо-налево эти квартиры раздавали хозяева, но с одним условием, что они только до мая месяца, потому что потом начинается сезон, и все, это все прописывалось в договоре. И вот сейчас, общаясь с теми, кто уехал на море, их уже многих поджимает этот вопрос. Многие начинают уже искать квартиру на долгосрок в этом же районе, в районе моря, и понимают, что это нереально. Во-первых, цены в три раза дороже, и никто не хочет сдавать их на долгосрок, потому что в сезон испанцы зарабатывают намного больше. Ну, то есть вот тоже вот, у людей сейчас такая вот паника. Следующая группа людей, которые остались, они до последнего просто были в гостинице, и вот перед Новым годом мы их повозили в село Два часа, они говорят, на трене до Мадрида добираться, я не знаю, это сколько километров, тоже высоко где-то в горах, красивые места, вывезли в какой-то распределительный центр для беженцев. И вот тут уже многие столкнулись с такой проблемой, что начали заселять в одну комнату, где проживают какие-то семьи, да, и многие живут пять человек в комнате с детьми это очень уютно это очень неудобно кормят плохо говорят и конечно жалко реально жалко девчонок но знаете вот я думаю что если бы мы изначально не получили вот такой отель который мы получили вот сразу при, сразу когда приехали, нам не с чем было бы сравнивать, то, может быть, и это сгодилось. Но когда ты жил в таких, можно сказать, курортных условиях, да, и тут тебя перевозят вообще совершенно в другое место, где тебе нужно ютиться, где у тебя там один санузел на всех или вообще в коридоре, и неизвестные тебя люди окружают, это очень сложно. И были семьи, которых заселили мама, дочка, и их подселяют к двум мужчинам каким-то. Она говорит, я не знаю, что это за национальность Она, естественно, пошла ругаться в Красный Крест, и их потом расселили, но подняла крик, ну, Понятно, аргументируя тем, что у нее есть дочка, и что это небезопасно находиться с мужчинами, которых ты не знаешь. Еще группу увезли тот, кто хотел ближе к морю, где-то под Барселоной девочек распределили, тоже живут. Вот по пять человек в комнате, и еще в Венесуэлсе с ними живут. Но опять-таки, да, это напряжно. А вот кто-то, с кем-то я разговаривала, приезжал еще в 2014 году, вот тоже была такая история, что поселили к Венесуэльцам, двум девочкам, они говорят, что очень быстро выучили язык испанский. Потому что ты постоянно вконтакте все время общаешься, говорят, буквально там за полгода ты уже говорил идеально. Но да, в этом есть такое преимущество, потому что даже вот к семье, кто идет жить. Тоже они быстро, вот если хозяева разговорчивые и ты общительный, то ты быстро запоминаешь. Все, им очень жалко девчонок. Я понимаю, что, знаете, когда привыкаешь к одному, потом получаешь совершенно другое, тебе приходится ютиться, вроде бы и красивые виды, и рядом море, и, ну, условия, вот, к сожалению, такие. Была еще такая очень интересная история. Две семьи проживали в отеле, они вообще не хотели с Мадрида уезжать. У них была цель остаться в Мадриде. Не знаю, искали они, не искали квартиру, были у них попытки там найти как-то зацепиться в мадриде без понятия я с ними не общалась но знаю когда красный крест им позвонил и сказал собирайте чемоданы как они любят говорят, сообщать там за день или за несколько часов девочки сказали мы никуда не уедем две семьи в одной из семей был несовершеннолетний ребенок и был такой сильный скандал вплоть до того что в общем там Пришли, открыли им дверь, начали пытаться там достаточно в грубой форме выселять. Но они сказали, вы вызывайте полицию. Вызвали, по-моему, сами полицию. Даже не Красный Крест вызвал, а сами девочки вызвали полицию. Полиция приехала и сказала Красному Кресту, что, к сожалению, вы не можете выселить без их согласия. Или переселить, или выселить, если они хотят здесь. И у них на это есть там аргументы, там ребенок несовершеннолетний, который учится в школе, не хотят менять школу. Я не знаю подробности, это я уже так придумываю. Ну, в общем, полиция была на стороне вот этих вот двух украинских семей, и на какое-то время они остались в отеле. Я не знаю, что было дальше, потому что дальше, может быть, скорее всего, как я думаю, подключился, наверное, сам отель. И тут могло уже совсем по-другому сложиться все. Ну не знаю вот, э, Дальше их судьбу не знаю точно Но вот такой кипиш был И на какое-то время Видите им удалось остаться Хочу еще вернуться К теме взрослых людей Вот кто приехал сюда Будучи уже на пенсии да, Пенсионного возраста Наверное для таких Людей привилегии больше Потому что многие получили Социальную квартиру Но опять-таки Социальная квартира это где-то в каком-то селе. Многим предлагали. Пожалуйста, берите квартиру. Квартира вся оборудована всякой техникой. В общем, все чистенько, аккуратненько. Живите. Единственное, что платите коммуналку. И в ближайшие полгода вы должны найти работу. Ну, соответственно, в селе молодежь не хочет оставаться, понимая, что работу она не найдет. А пенсионеры с удовольствием поехали в эти села. И вот я знаю, пары, муж с женой. Вот тот, кто вот парами приезжал, тот остался жить в этих квартирах. Я не могу сказать, на какой срок эти квартиры даются, но вот Красный Крест давал. Некоторых Красный Крест перевел в другую организацию, АСЭМ называется. Тот, кто смог остаться в Мадриде, это, как правило, вот я знаю, что две семьи. Вот одна семья, у них тоже три мальчика, двойняшки и старший мальчик у нее был. Они остались в Мадриде, у девочки мама проживает здесь 10 лет, и она была поручителем, поэтому она вот при подписании договора выступила поручителем. И еще тоже одна семья, они тоже как две, вернее, семьи, они договорились и сняли мама тоже которая живет уже здесь много лет по-моему лет 15-20 она тоже была поручителем и так девочкам удалось остаться в Мадриде даже самые плохие и худшие условия там где по несколько людей живет это тоже не на постоянку их туда перевезли это полгода и дальше Каждому из них говорят, ищите квартиру. Но вот, э, вот этой вот группе, которые живут там, где много людей, им сказали, что социальные работники будут сами помогать искать квартиры. И вот у них... Предыдущий опыт был 35 семьям. Они нашли квартиру, заселили их в квартиру. И еще, значит, что касается вопроса работы. Куда устроились? Где, кто где работает? Ну, язык знают все плохо. Были девочки, которые реально хорошо разговаривали, но никуда не устроились. вот А даже без языка еще на старте, когда мы только приехали в этот отель, какая-то компания консалтинговая, которая занимается там подбором персонала для отелей. Они предложили нашим девочкам, кто хочет, даже без знания языка, идти работать, вот, убирать в номерах в гостинице. Обычно тебе надо пройти курсы, чтобы ты мог пойти работать, убирать номера. Курсы эти длятся, по-моему, месяц, там что такое. Ну, понятно, что тебе рассказывают, показывают, потому что тоже какие-то нюансы нужно знать. Вот, и эти курсы стоят 200, по-моему, 300 евро, а наши предложили бесплатно, и наши, конечно, побежали туда, и большая часть, то, что я знаю, до сих пор, да, работают в отеле, убирают, ну, там какой-то очень странный контракт, то есть там не индефинин, там три шесть есть варианта контракта, но они работают с контрактом, где ты сегодня работаешь, завтра тебя убрали, ну, я, я так понимаю, и... В общем, у них какие-то неполные там рабочие дни. Ну, в общем, что-то такое с контрактом, что Красный Крест не может их отправить на собственные хлеба. Еще один парень устроился электриком. И электриком, и кто-то сварщиком. Вот это вот две таких вакансии, которые востребованы достаточно были. Вот. А, и еще один устроился курьером. Курьером... В какую-то церковную организацию. Очень довольна. Я от жены это слышала. все Больше ничего не знаю. Сказать ним не... А, нет, еще девочка в больничку устроилась работать. Но она тоже устроилась лимпьесой работать. Ну, убирать. Жаловалась, что очень тяжело. и нужно за день помыть. Не за день, за 8 часов. А здесь же оплата по часам. Что нужно помыть 60 палат она говорит, очень устаю, просто ног не чувствую или один выходной день и платят ей за это 990 евро что-то ну, около тысячи, ну, ну не тысяча, она говорила вот сумму 990 евро, но говорит очень тяжело, прям вот очень-очень, но за нее вот кто-то поручился, был поручителем из испанцев, что порекомендовали ее взять на работу в больнице, потому что до этого она в Украине работала в какой-то очень известной клинике репродуктивной, по-моему, ее взяли сюда. Ну, взяли вот на такую должность убирать. Поэтому вот так вот. Все, друзья, вроде все рассказала. Спасибо за внимание, до скорых встреч. Всем пока-пока. Скоро увидимся.